Добрый день дорогие друзья, партнеры Это видео снимается специально для вас Опять же цель данного видео Сократить, сэкономить ваше время И нервы ваши сберечь Связанные с началом работы Замечательной компании Oyo Media Я вам в этом видео расскажу Как создать Киви кошелек Который вам потребуется не только в этом проекте. И как зарегистрировать в Киеве электронную карту Visa от киви Что нам нужно сделать? Вам необходимо открыть новую вкладочку. Ну, вот у меня тут появляется Яндекс сразу. Да? В строке Яндекса или в любом другом поисковике пишите по-русски, например, Kiwi. Вот, Kiwi кошелек. И нажимаете на ссылку э, вот такого плана, Kiwi кошелек, адрес kiwi.ru. Делаем однократный щелчок, у нас открывается сайт. Вот таким вот образом выглядит сайт э, Kiwi, Киви кошелька. Что мы должны сделать? Мы еще с вами не регистрировались, у нас нет пароля, да? Нажимаем на кнопочку «Зарегистрироваться». Регистрация здесь вообще простейшая. То есть вам требуется вбить номер вашего мобильного телефона и вбить вот эту вот капчу, подтверждающую, что вы человек. Ну и согласиться с условиями. Значит, я тут уже подготовил кое-какие материалы, что они из себя представляют я сделал вот такой вот текстовый документик в котором я буду сохранять все данные по регистрации в Киви. вам тоже рекомендую это сделать значит вот это телефон моего партнера для которого я регистрирую кошелек да я его копирую вставляю спокойненько да значит вбиваю капчу. Нажимаю на кнопочку ⁇ Я согласен ⁇ и нажимаю ⁇ Зарегистрироваться ⁇ Значит, что сейчас происходит? На телефон моего партнера приходит смс с паролем. Значит, приходит она практически мгновенно. Значит, и код этой смс -очки я должен вбить вот в этом поле в подтверждение. Значит, а сейчас я просто-напросто придумаю для него какой-то пароль. Но тоже пароль я ему уже придумывал. Вот такой вот пароль, значит, пароли, опять же, я вам рекомендую делать одинаковые на почту и на кошелек. Для чего? Для того, чтобы это было все легче и проще. Конечно, пароль там 12345678 не подходит, но какие-нибудь, вот видите, данный пароль Kiwi считает надежным. Отлично. Значит, пароль вы можете выставить на месяц, можете выставить на год сразу. Вы его можете всегда менять. Вот после регистрации я сразу же, естественно, поменяю этот пароль. Ну, поэтому выберу по минимуму месяц. Да? Все. Что я сейчас должен сделать? Я должен вбить сейчас тот код, который был выслан моему партнеру. Вставляю. И нажимаю подтвердить все мы с вами зарегистрировались вот такая простейшая регистрация теперь нужно авторизироваться то есть войти в ваш киви кабинет Значит, телефон набран просто вбиваем пароль который вы только что придумали да и подтвердили через смс куда нажимаем кнопочку войти все мы с вами в киви кошельке Посмотрите. Номер телефона ваш, денег у вас 0 рублей. Так, продолжаем. Киви кошелек готов. Значит, на нем сейчас 0 рублей. Пополнить Киви кошелек вы можете различными вариантами. То есть их куча. То есть, вот посмотрите внизу. Вы можете пополнить через терминал, можете через мобильный, можете через карту и так далее. Значит, как их пополняю я? Я иду просто-напросто в связной, подхожу к менеджеру, даю денежку. И так как пополняю достаточно на крупные суммы, мне спокойненько перевод через кассу. Хотя можно то же самое делать через терминал. То есть терминал в Киеве сейчас ну, у нас во всяком городе на каждом углу. Значит, я сейчас пополню кошелек своего клиента через свой кошелек Киви. Возможно, кому-то тоже это заинтересует. То есть, что я сделаю? Я выйду из кошелька своего партнера. да? Вот Вобью свой кошелек. Ввожу пароль от своего кошелька. Нажимаю на кнопочку «Войти». Попадаю в свой кошелек. У меня тут денежки есть. Я их буду переводить своему клиенту. Нажимаю на кнопочку «Перевести». Вбиваю телефон. У меня он сохранен. Клиента, которому я хочу перевести денежку. Убираю «Вставить». Сумма, которая у меня доступна для перевода. Сумму, которую я перевожу. Вот, 150 рублей. Комментарий писать не буду. И нажимаю оплатить. Значит, убеждаюсь, что перевожу нужному человеку сумму та. Нажимаю подтвердить. Сейчас на мой телефон приходит смс с кодом подтверждения. Мне требуется вбить код из смс в поле вот одноразового кода. Ввожу код, нажимаю ⁇ Подтвердить ⁇ Операция прошла успешно, то есть денежки перешли моему клиенту. У меня их стало чуть поменьше, но в его кошельке они однозначно появились. Выхожу из своего кошелька, вхожу в кошелек своего клиента, я его регистрирую, это обратите внимание, деньги проявились мгновенно, перевелись мгновенно. То есть 150 рублей, которые я им переводил, оказались на <coughs> счету моего клиента. Значит, эти деньги мне необходимы для того, чтобы привязать карточку в платежной системе PayPal. А вот сейчас я вам как раз расскажу о карте. То есть, какой еще сервис предоставляет Kiwi. Именно Kiwi я пользуюсь. Сразу же после регистрации Kiwi создает вам визовскую карту. Эта карта виртуальная. То есть вы ее в руках подержать не можете. Вот, но у нее есть номер, у нее есть код доступа. В этой картой можете рассчитываться в любых интернет-магазинах, совещать все киберпокупки. Если хотите пластиковую карту, то эту карту надо заказывать, ее нужно ждать. Это Kiwi Visa пластик. Сейчас у нас есть автоматически созданная карточка электронная. Осталось узнать ее номер и запросить код подтверждения. Для этого я нажимаю на кнопочку «Карты». Выбираю действие «Информация о карте». Значит, что мы здесь видим? Значит, для безопасности Kiwi не показывает вам целиком номер вашей карты. Вы видите первые 4 цифры, потом пропуск и последние 4 цифры. Значит, здесь также нужная информация, требующаяся при регистрации, при привязке карты. Это время, то есть срок ее действия. То есть вот данная карта работает до 12 месяца 2015 -го года число практически никогда не спрашивают месяц и вот также на этой страничке доступна полезная информация о курсе списания денег с этой карты потому что пополняю в рублях а списываются вот по курсу указанному в долларах либо в евро в зависимости от того где вы производите оплату Начинаем собирать нашу карту, нажимаем на кнопочку «выслать реквизиты», нажимаем на кнопку «выслать», на телефон, вот ваш телефон, который вы использовали для входа в свой личный кабинет, ушла смска. В этой смске вы получите недостающие средние 8 цифр и информацию о коде доступа смс будет вот такого вот плана. Я ее тут набрал для наглядности. То есть в ней пропущены первые циферки. Пропущены последние циферки. Они у вас есть в личном кабинете. Да? Вот здесь. Вот эти циферки первые. И последние. Да? Но вы получаете 8 недостающих цифр для номера вашей карты и теперь вашу карточку можно собрать печатаем первые цифры которые мы видим вставляем 8 наших добавляем 8 наших полученных из смс и допечатываем последние вот получаем номер вашей карты из 16 цифр также очень важная информация это код доступа код доступа Позволяет платежным системам автоматически снимать, списывать ваши деньги с ваших банковских карт. Я его тоже сохраняю. И записываю время окончания карты. Вот эти три строчечки: номер карты, код доступа и дата окончания действия карты. Та информация, которая вам потребуется для привязки карты все карта у нас есть кошелек у нас есть теперь вы можете просто-напросто в любом отделении связи пополнять свой киви кошелек через терминал эти деньги автоматически будут попадать и на вашу карту